Владей собой среди толпы смятенной. Тебя, клянущий за смятение всех, Верь сам в себя, наперекор вселенной, И маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди, не уставая, Пусть лгут лжецы, и не сходи до них. Умей прощать, и не кажись прощая, Великодушнее и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить мысли не обожествив, Равно встречай успех и поругание, Не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово Калечит плод, чтоб уловлять глупцов, Когда вся жизнь разрушена и снова Ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде На карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том, Умей принудить сердце, нервы, тело, Тебе служить, когда в твоей груди Уже давно все пусто, все сгорело, И только воля говорит, иди, Останься просто, беседуя с царями, Будь честен, говоря с толпой, Будь прям и тверд с врагами и друзьями, Пусть все свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь, как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек.